привет друзья сегодня я решил продолжить свой рассказ о летнем круизе и в предыдущих выпусках моего журнала я рассказывал об острове кижи и о поселке мандроги кто это пропустил смотрите ссылки в описании а сегодня пойдет речь об острове валаам куда устремляются огромное количество паломников Итак, что такое остров Лам именно с исторической точки зрения? Да-да, ведь туристы, которые посещают этот остров, а их более ста тысяч, ходят, бродят по самым разным местам, фотографируют, конечно что-то читают о том или ином соборе или ските, но в целом мало кто знает историю этого места. Ну так вот. А по преданию, во время распространения христианства на Руси апостол Андрей Первозванный двигался на север и, пройдя бурные вращающиеся воды озера Нево, то есть имеется в виду, конечно, Ладожское озеро, установил на горах Валаамских каменный крест. А затем сюда пришли двое иноков, Сергий и Герман из восточных стран и основали здесь монашеское братство. И в летописях X века упоминается о пребывании на Валааме Авраама Ростовского и также упоминается о том, что мощи святых Сергия и Германа уже были перенесены в Новгород в 1163 году. Ну, а более достоверная история Валамского монастыря начинается только с XIV века. И чуть позже появилось сказание о Валамском монастыре. Оно было написано в 1407 году. Жизнь на этом острове развивалась до начала XVI века, и на этом архипелаге проживало более 600 монахов. Но в связи с приходом сюда шведов Благодатный остров пришел в упадок. Дело в том, что от Санкт-Петербурга Валаам находится на расстоянии 250 километров, а на месте Санкт-Петербурга была построена раньше шведская крепость Ниинштадт еще в 1611 году. Так что Питер появился не просто на болото. Здесь уже был город с 20 тысячным населением. Да да, именно город, потому что по тем меркам 20 тысяч жителей это уже город. Другое дело, размеры города были небольшие, потому что это была крепость. В результате Северных войн царь Петр I вышел к Балтике, в Устеневы и на острове Котлин разместил базу русского флота, предварительно захватив как раз эту крепость. Нейнштадт в 1703 году и до этого Нотебург или позже ее назвали Шлиссельбург, а в результате финской военной кампании в 1713 году русские войска взяли Гельсингфорс и Або. И как итог всего этого Петр I в 1715 году издал указ о восстановлении острова Валаам. Вот какие перемены были на этом острове, но и это еще не все. Ведь после октябрьского переворота в 1917 году финская губерния стала свободной государством Финляндии, и Валаам стал входить в состав той же Финляндии. И все это было до 1939 года, когда наши войска аннексировали часть территории у финнов в результате военных действий, называемых «Войной с Финляндией», в соответствии с секретным пактом Молотов-Риббентроп. Надеюсь, многие из вас об этом знают. Этот факт о секретном договоре Сталина и Гитлера с исторической точки зрения, всегда находился в строжайшей тайне, и только усилием историков, как говорят, все тайное стало явным. Валаамский монастырь был построен в конце XVIII века, и с этого момента здесь начинается большое каменное строительство соборов и скитов. Конечно, главная достопримечательность – это Спасо-Преображенский собор и его подворье. Но также имеется множество скитов. Белый скит, Смоленский скит, Владимирский, Никольский, Коневский, Гефсимановский и так далее. Вообще, если копнуть глубоко в историю каждого сооружения, то, как говорят, Мало нам не покажется. Я уже не говорю о том, что поблизости на многих островах построены тоже скиты и тоже старинные, потому что набожность монахов, ну как говорят, зашкаливает. Ну вот, а далее мое путешествие проходило по Ладоге и по Неве в столицу Российской империи Санкт-Петербург. Город Святого Петра, город-красавец, где народ воспитан на славных исторических традициях. Петербуржцы – это народ особенный и, конечно, отличающийся от населения других городов. И об этом я постараюсь рассказать в своих следующих выпусках журнала. Но когда я закончу этот сериал о круизах, я вернусь, как всегда, к теме «Музыка СССР».